Дорогой зритель Универ ТВ Самыми интересными событиями студенческой жизни И не только познакомлю тебя я, Анна Глазнова В эфире Универ и мы начинаем Телевидение и Ютуб Чем закончится эта битва Универ ТВ стал лучшим студенческим телеканалом России На втором Всероссийском конгрессе молодежных медиа Какие изменения произошли в России за последние сто лет Обсуждаем в Казанском федеральном университете Казанский федеральный университет встречает у себя важных гостей. Университет посетили представители Министерства культуры. А вот какой именно страны ты узнаешь в сюжете Олега Кашина. 22 ноября Казанский федеральный университет в своих стенах принял делегацию из Федеративной Республики Германия. С рабочим визитом университет посетили представители Министерства культуры и науки федеративной земли Северной Рейн-Вестфалия. Встречу проводил проректор по внешним связям КФУ Ленар Латыпов. Во время переговоров стороны затронули важную тему и обсудили перспективы развития стратегических академических единиц и перспективы развития Казанского федерального университета. Важно отметить, что гости были приятно удивлены количеством учащихся иностранцев в университете. Сейчас их число более пяти тысяч. А в конце встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. Наля Кашин, Ленар Довлетиаров, Универньюс. Сейчас телепроекты гонятся за аудиторией и за просмотрами. На Ютюбе происходит то же самое. И это неизбежно. По этому поводу 22 ноября на базе Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Казанского федерального университета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 В Казанском федеральном университете состоялся круглый стол «Социальные изменения в России за период с 1917 по 2017 год. Участники конференции обсудили различные социальные и экономические проблемы за последние сто лет. Подробнее в сюжете Артема Топичкина.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 к сожалению, очень часто того, что наработано на Западе, э, игнорируя особенности нашей цивилизации, особенности остальных семи цивилизаций, остальных шести цивилизаций, которые в мире существуют. Ну и каким-то э, образом даже. Поэтому неустранимые противоречия, которые существуют в политологии, сохраняются, повторяются и у нас, хотя нас они касаются в первую очередь. Также эксперты обсудили вопрос влияния глобализации на Россию и на общественные процессы внутри государства. Артем Тупичкин, Ленардо Влетьяров, Универньюз. В Москве на Втором Всероссийском конгрессе молодежных медиа. Собрались руководители российских студенческих СМИ и эксперты мультимедиа. Пообщаться с ведущими профессионалами в сфере журналистики, посетить практические занятия в редакциях ведущих федеральных СМИ смогла команда «Универтовая». Подробности с этого мероприятия смотри в сюжете.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 на каком же уровне сейчас находится молодежный медиа? Мы хотим третий сделать еще больше, да, еще интереснее, пригласить туда еще больше спикеров, чтобы третий конгресс был уже по-настоящему не только российский, домик, но и а международный. Каждый телеканал общается со спикерами, организаторами, участниками и собирает весь необходимый материал для освещения этого события. Здесь все сделано для комфортной и плодотворной работы медийщиков. Анна Глазнова, Радик Загидулина, Роман Полинсков, Универ Ньюс. На этом наш выпуск подходит к концу. Пусть каждый ваш день будет наполнен яркими и интересными новостями. До скорых встреч!